Всем привет! Добро пожаловать, добро пожаловать на канал к сеньоре Тати, где мы учим испанский всего лишь за три минуты. Сегодня мы выучим с вами два первых глагола на испанский, которые часто употребляются, которые вы должны знать, прям обязаны. Вот, первый это глагол быть. Глагол сыр. Это глагол быть. Зачем он нужен? Во-первых, как быть без глагола быть? А во-вторых, в испанских предложениях всегда должен быть глагол. Во многих русских предложениях мы его опускаем. Например, я тати. А по-испански, на испанский манер, надо сказать, есть тати. Вот, поэтому он нужен. Начнем учить. Yo". Я у меня уже говорю по-испански, потому что вы из прошлого видео должны были их уже выучить. Сой. Я soy, Ты. eres, él, Она. usted, es, Мы. Мы. Мы. Мы. Вы. sois, ellos, Вы. ustedes, son Вы. Вы. Вы. Вы. Вы. Вы. Вы. Вы. Вы. Вы. Вы. Вы. Вы. Теперь перейдем к глаголу ESTAR. Глагол ESTAR переводится как находиться. Йо стой. Ella usted están. Nosotros. Nosotras. Estamos. Vosotros. Vosotras estáis. Ellos. Ellas. Ustedes están. Не забываем, кстати, ставить ударение, где оно стоит. Прям это должны все выучить. С ударениями. Теперь повторяем за мной. Uh, estoy, estas, está, estamos, estáis, están. Видите, все очень просто. Давайте теперь научимся как представляться. Ну то есть представить себя, как представить себя кому-то. Hola, que tal? Soy tati то есть «Привет, как дела?», я Тати. да. Кстати, вот эта вот конструкция «¿Qué вот это вот «Как дела?», когда вам испанец какой-то говорит «¿Qué он не ожидает услышать, что вы ему сейчас расскажете всю свою жизнь. Нет, он просто спрашивает «Ну, привет, как дела?», и ему говоришь «Все, хорошо, до свидания», и все. Они, это как это воспринимается, как приветствие, вот. В следующем видео я как раз вам расскажу про приветствие и про прощание. Поэтому ждите новое видео и подписывайтесь на мой канал, чтобы не упустить его.